Всем привет, ребят! Сегодня вот новая Веста Спорт приехала на прошивку движка, соответственно, машина совсем новая уже, которая с мультимедией Яндекса, то есть пробег у тебя вон 2 250 да, да ну единственное только она там -то немножко в крыло долбанутая mm -hmm. потому что на какой то день там ударил. Ну, когда я ездил третий, четвертый день ну, вот третий, четвертый день прям вообще новую машину кто-то уже уехал а, ну что, прошились. кстати, здесь прошивка ВСГ-7 а, завода то есть я до этого, как бы она у меня была но она была здесь налево она была ну, Дима со мной поделился, который мастер-эддит пишет, редактор. Вот, А здесь как бы живую я уже увидел эту прошивку, то есть реально они ставят и, то есть реально это есть, блин. То есть на последних крайних уже спортах. Ну, в принципе, все... А, здесь еще единственное, что в коробке поменяна главная пара, стояла 4,2, сейчас владелец 4,5 поставил. И блокировка. Плюс блока, да, стоит. Ну, и прошили, чтобы она нормально ехала. Катаешься, я так понимаю, на этих на треках везде. для этого, в и взяты вообще. Понял. Ну, в принципе, как бы едет нормально, никаких проблем не возникает. Особенно с блокой, как бы я думаю, что и шлифовать не будет ничем. Не знаю, как у тебя впечатление. Получше стало. Ну, да, по отзывчивости, поприятнее намного. Плюс я ездил до этого, на на спорте. И честно. Приятное ощущение от машины вообще в целом, ну после определенных доработок, она прям интересная, скажем ну, так. По управлению она неплохая очень, да, как да, спорт да, этим да, как да. Так что, ну, в общем-то я не знаю, тут нечего особо снимать, это я так как бы решил коротенький видосик записать, потому что многие интересуются спортами и спрашивают. Ну что, не забывайте ходить под видео, там у меня на Драйв Контакт ссылочки. Соответственно, подписываемся, жмем колокольчики, ну и смотрим другие видосики. В общем, всем пока и до новых встреч.